День и ночи без сна, на сердце зима, но baby весна. Появилась моя жизнь резко, растопила холод в моем сердце. День идет за днем и ночи без сна, на сердце зима, но baby весна. Появилась моя жизнь резко, растопила холод в моем сердце. Эй, от чувств кричу, я будто бы капслов. и мы маску скрываем, и это маска. Ведетка подходит, ты мне как пастор. О боже, я не скрываю весь этот пастор. Они играют в цвет Мои губы целуют, будто я слад Когда мы вдвоем няшимся на кроват То сердце пробило мое насквозь Я скучаю по подеты, когда мы в, в Мои мысли они это не невроз Да, я вспомнил, какая на вкус любовь мой. Я себя чувствую подростком И может у нас разные пути, но В этой точке перекрёсток Я спою тебе не попадая в ноты Так боюсь сказать, что навершая равно ты Сделаем миша, не понимаем намёки Я с тобой чувствую что такое быть одиноким Что каждый твой войс в телеграм и как дурак пересматриваю все фото Я поставил два фото на экран Это клиника, мне срочно нужен доказ